Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Если вы строите жилой дом, то всегда интересно, мне вот лично интересно, как обустраивается и делается планировка в доме. Но я сегодня бы хотела сказать о подвале. Подвал у нас находится прямо под, дом, под домом. Он запланирован на половину дома. И это очень удобно. У многих вход в жилых домах где-то со стороны улицы или еще ну, каким-то образом устроен. У всех по-разному. Но у нас идет прямо из дома. Вот эта дверь, она ведет в подвал. И из другой комнаты, из зальной комнаты у нас вход на второй этаж. То есть очень хорошо экономится пространство. Если вот кто-то сейчас планирует строительство, то... Ну вот как вариант я хочу предложить именно спуск и подъем на второй этаж в два в одном. Очень-очень экономно в плане пространства. Я вам хочу это показать и немножко рассказать о своих заготовках и что вообще у меня хранится в подвале. Я открываю дверь прямо со стороны коридора и мы попадаем на лестницу, ведущую в подвал. Стены здесь обиты гипсокартоном, и по ним я сделала такой веселенький, покрасили их акриловой краской и сделали декупаж. Мне очень нравится, весело и очень миленько смотрится. Здесь же вот у меня приспособлен так полотенцесушитель всевозможные полотенца кухонные я их вывешиваю, их не видно и такая сборная, очень хорошая. Сушилка. Здесь вход на второй этаж, он закрыт, потому как там он у нас не отапливается. Мансардный этаж. И э, закрываем пенопластом на зимний период. Давайте спустимся в подвал и посмотрим, что же там у меня хранится. Конечно, требуется еще много доработок. Я вот тут побелила. Тут посветлее было но не, на все, не, не по всей стене не по всем стенам надо конечно еще и далее это делать вот посмотрите как выглядит наш подвал здесь у нас хранятся банки, заготовки банки пустые тоже не уношу в гаражню здесь у нас консервирование всевозможные варенье это все еще продолжается вот совсем недавно я начала заготавливать тыкву. Посмотрите, какая у меня тыква уродилась. Есть, конечно, и не очень большие сорта. Но вот эта тыква, которая здесь перед вами стоит, на удивление сладкая. Это вот сорт медовый, Небольшая тыковка, но очень хорошая, конечно, тыква. Сладкая и по размерам очень небольшая. Сейчас я хочу приготовить... Пюре из тыквы, я попробовала, мне очень понравилось, ничего не добавляя в эту тыкву, ее паришь, потом добавляешь это пюре, разводишь кефиром или молочком, но ну, удивительно, удивительно, просто э, такой хороший коктейль, полезный коктейль. Здесь у меня хранятся георгины, я говорила про свои георгины. Они вот так маркированные, лежат в ящиках, а покрытые. покрытые. Тут же у нас картошка, чтобы не спускаться в погреб, энный запас. Да вроде бы все. Тут, тут у меня под полочкой бегония с гладиолосами. Ну, совершенно так скромно. Вот, конечно, я хочу здесь побелить весь, весь подвал, чтобы было... Как-то повеселее. Здесь э, грунт оставленный для рассады. Так скромно выглядит э, наш подвал. Здесь мы, по, когда морозы очень большие, такие где-то под 30, включаем обогреватель, чтобы было несколько теплее, потому что под подвал сразу находится спальная комната. И, конечно, надо чуть-чуть подогревать. Потому что у нас здесь еще, видите, потолки они не обиты. Надо делать слой теплители подбивать и конечно уже совсем по-другому будет климат в самом подвале здесь находится у нас распределительный электрический пульт все уходит через все все комнаты связаны с этим пультом и контроль ведется отсюда тоже есть тут и розетка можно что-то поделать подключить вот такой скромный у нас подвал, скромный, ничего такого замысловатого, но на полдома хватает, у кого-то это все делается на целый дом, ой, даже вот на полдома достаточно, достаточно для того, чтобы, чтобы эксплуатировать это помещение, просто и удобно. Мои заготовки еще не закончились. Сегодня я буду делать капусточку, квасить капусту буду. Потому как самый период времени, ноябрь, квасить капусту. О, у меня даже тут еще тушенка есть, так что не пропадем. Тушенку мы готовим тоже по зиме. Делаю я буквально штук 20 на лето, чтобы она у нас была. Обычно покупаем хорошее мясо говядины. Чтоб 20 делаем ну, тут еще три в запасе у нас имеется на лето что быстро с макарошками там или с рисом можно было покушать для этого и нужен погреб чтобы у тебя всегда был какой-то запас продуктов хотя говорят что это не актуально но знаете свои огурчики своя капусточка намного вкуснее чем ты купишь в магазине гольный уксус Тут все по-другому, очень вкусно. Мне очень понравился вот этот перчик. Я делала в сладко чесночном соусе, но это что-то прям такой вкусный. Я рецепты не выкладываю очень редко на своем канале. Но вот этот перец в этом году мне очень понравился. И я, конечно, буду его делать в большем объеме. Сегодня я готовлю квашеную капусту по рецепту моей бабушки. Приготовленная капуста с ароматным. Маслом, со вкусом хрена, с семенами укропа. Ну что же может быть вкуснее? Готовлю такую капусту каждый год. Беру 2 килограмма капусты. Используются только плотные зимние сорта, сочные, белоснежные, соль полторы столовые ложки, семя укропа, полторы столовые ложки, морковь и три штуки достаточно. Корень хрена небольшой. Нарисаем тоненько капусту, можно ножом, я делаю это шинковкой. Морковь я натираю на терке, посыпаю на капусту и теперь кладем на теркой хрен. Две чайные ложечки достаточно, по вкусу, Кто как, кому как нравится. Кладем семя укропа, он у меня уже заготовлен с лета. Соль, полторы столовые ложки без горки, на 2 килограмма капусты. Собираю капусту в кучке прямо на доске. Капуста получается вкусная, сочная, она пускает сок. Я ее не перетираю с такими усилиями, просто перемешиваю. Складываю капусту в пищевое ведро, прижимаю, сока в ней достаточно. Капустный сок получается без воды, полезный, целебный. Накрываем капусту, ставим груз и через три дня капусту перекладываю я в банки, и ее можно уже кушать. Бабушка солила такую капусту бочками. Семья была большая. Капусточка в собственном соку. Ах, как же это вкусно! Готовьте полезную квашеную капусту и будьте здоровы!